Сейчас я хочу, чтобы вам показать вот эти вот аргументы, которые просто у людей являются неким таким крышесносным, да. То есть представьте себе, что мы сейчас, ну, я не знаю, кто видел эти аэросъемки, да, летим на квадрокоптеры и пытаемся посмотреть на. Следующие инструменты с высоты птичьего полета, при этом мы начинаем отрываться от Земли. Да? То есть мы смотрим пятилетний промежуток времени, десятилетний промежуток времени, 15-летний промежуток времени и 20-летний промежуток времени. То есть что за это время происходило? И сравниваем доходность, что происходило с долларом, что происходило с американским рынком ценных бумаг, в частности индекс SP 500, что происходило с российским валютным индексом и что происходило с российским рублевым индексом. Итак, за пять лет за 5 лет, да, наиболее доходным инструментом инвестирования, зеленый график – это доллар, то есть доллар, получается, был наиболее доходным способом инвестирования за этот промежуток времени, но здесь очень важная, важная оговорочку, опять-таки хотелось бы сделать, основной доход пришелся на вот этот вот период, то есть вот он у нас получается в четырнадцатом году, в начале 15 резкий взлет такой, рост, да, потом была волна неких экономических санкций, еще он подрос. Ну и потом все, он остановился в неком таком флете, да, то есть он остановился во флете, там диапазон 60-70 ну рублей и вот он в этом промежутке на протяжении 5 лет находится. да, То есть люди, которые покупали его там по 70, 72 рубля ждали 5 лет, чтобы просто его продать и больше с ним не связываться. При этом, если посмотреть на другие инструменты, ну, допустим, вот более такой пологий синий, да, это индекс S&P 500, он за тот же промежуток времени дал доходность 62%. А если смотреть на российский рынок, рублевый, он дал доходность 88%, но ну, и на РТС вы бы непосредственно ничего не заработали за 5 лет. Ничего опять-таки в кавычках. За 10 лет, да, что происходит? На десятилетнем промежутке времени с 2009 года доллар проигрывает абсолютно всем. И здесь опять мы понимаем, да, то есть ничего не меняется, так и остается, да, то есть вот этот вот взлет пятнадцатого года, по сути там за полгода, да, произошел и в принципе все, после этого он находится в неком таком зажатом диапазоне, а рынок акций американский растет, российский рынок начинает переигрывать и не просто переигрывать. Друзья, обратите внимание, вот индекс рублевый, он по доходности ММВБ, российский рынок ценных бумаг, он превосходит индекс S&P 500 и даже укрепление доллара, да, получается индекс S&P сделал 250%, прибавляем укрепление доллара там 75%, получаем 320% мы бы получили, если бы мы купили доллар или инвестировали в но ну, может быть там 2% дивидендной доходности, которую реинвестировать можно было на S&P, но даже в этом случае российский рынок обыгрывает по своей абсолютной доходности инфляционной составляющей. да? Он все это обыгрывает, он все эти вопросы абсолютно решает. без всяких геморроев спокойно бьет всех на десятилетнем промежутке времени, плюс средняя дивидендная доходность составляет в районе 6-7%, которую тоже можно направлять на инвестиции, рекапитализация да, и эффективная доходность с учетом реинвестированных дивидендов была бы гораздо выше. Ну, то есть она бы прибавила еще где-то порядка 100%. Вот такая вот интересная картинка, не кажется вам если кажется, друзья, давайте поставим плюсики. Ну, поднимаемся, давайте на нашем квадрокоптере еще выше на высоту 15-летнего промежутка времени с 2004 года. Что у нас произошло? То есть, там был и кризис 2008 года, там был и кризис 2014 года, то есть, все там было. Там у нас появляется вот этот краткосрочный взлет 2008-2009 года по доллару, у нас никуда не девается картина с девальвацией рубля в 2014-15 годах, и что у нас здесь мы начинаем наблюдать интересную картинку, да? то есть доллар зелененький начинают проигрывать S&P 500 и ММВБ. То есть, ММВБ, российский рынок акций, на 15-летней промежутке просто начинают уже в хвост и гриву абсолютно всех. Да? И опять-таки, мы здесь не за... учитываем дивиденды, которые получались ежегодно. Мы не считаем молоко, которое было получено, которое можно было бы направить снова на покупку коммерческой коровы. То есть, доходность американского рынка 160%, доллара 120%, 120 плюс 160 – это получается 280. А доходность МВБ составляет 331%. И на самом деле, если вы практически с любой точки будете проводить подобного рода анализ, более или менее длительный, да, то есть, еще раз, почему концепция долгосрочного инвестирования? Потому что такая срочно может быть чего угодно, и доллар тоже в принципе корректируется, но линейно долгосрочно, да, это все равно рост, и на длинном промежутке времени делаем всех конкурентов. Мы видим, что здесь мы делаем доходность и долларах и альтернативную долларовую доходность мы тоже непосредственно здесь обыгрываем. Если посмотреть с 99 года за 20 лет, что мы наблюдаем, то здесь можно увидеть вообще потрясающую картинку, что американский рынок за 20 лет дал доходность 138 процентов, доллар, да, как я и говорил, в два раза увеличился непосредственно к рублю после, после девальвации и РТС Дал доходность 2257 процентов, Ммвб тысяч процентов. Опять же, я здесь не говорю и не учитываю дивиденды, которые платили российские компании.